Друзья, всем привет! С вами Санек. Ну что, тракторенок вернулся на базу. Как думаете, для чего? Правильно сделать переднее дышло для отвала. Вот немножечко металла есть. Здесь я изначально сразу делал крепление. Теперь надо все это дело сюда изобразить. Ну, человек раньше планировал вывести все это дело на гидроцилиндр, а теперь говорит, э, сделай по-простому, просто на рычах, через тягу. Говорит, достаточно. Достаточно, да, этого достаточно. Этого, мужики, очень даже достаточно. Так, что тут даже эту тягу некуда пропихнуть. Некуда вставить, некуда зацепить. Этого очень достаточно. Вот каким образом мне сейчас сюда монтировать механизм? Я не знаю. Вообще без понятия. Ну, капот, соответственно, я снял. Капот занимает место вот, вот так вот. К чему крепить? Ну ладно здесь, да? Дальше что? Ладно там снизу. Что дальше? Куда? Выводить закрыло, если только. Вот эти хотелки, конечно, это дело хорошее. Но все в меру должно быть. Должно быть все в меру. Кстати, вот, пожалуйста, уже первый шрам, так сказать. Где-то чмак. Готово. Готово. А конечно, готово. Тормоза, говорил. Поездишь чуть-чуть, подтяни. Колодки станут на место. Все дела. Чтоб ручник хорошо держал. Тормозило четко на, там на три щелчка. Вот он, болт. Попустить трос, потянуть. И все. Там само собой. Пофиг дым. Вот, Пожалуйста. Это я только что заметил, мужики. Один рычаг выше, другой ниже. Вот так его вот крутануло на виску. Стальной вал с поперечного стабилизатора. Его когда резаком греешь, чтобы согнуть, и то через трубу еле-еле раскаленный металл не гнется. Здесь вот. кушек сделал, помните, да? Видосик тот. Кто не видел, вот здесь в углу будет видосик, как он в ковш грузит песок. Килограмм 200, наверное, 250 на хвосте висит. Вот там еще дальше, вот как до стенки. Я не знаю. Ну, плух столько не весит, чтобы согнуть. Культиваторная рамка вместе с лапами тоже столько не весит. Сказать бы, уперся, отжался от земли, так рычаг бы выгнуло вверх от нагрузки. Сказать, что плугом пахал, и когда поднимал, возможно, за что-то зацепился да, и согнул. Так нет, плуг человек не ставил, не пахал. Сказать, что заглубил культиваторы, по самое, не балуйся, да, сантиметров на 30, и потом вырывал их из земли и согнул, так нет, стоят ограничительные колеса, заглублял до 5 сантиметров, никаких проблем, культиватор весит 60 килограмм там, с копейками, я не знаю. А я, друзья, предупреждал Помните, был видосик у меня как-то С месяцок назад, может Сейчас я, наверное, вставочку сделаю Вот на этом моменте Ну, вот примерно так и получилось, мужики. Вот как говорил, так и получилось. Следующий, наверное, будет момент. Это лежащий на боку трактор. Это к бабке не ходи. Это как пить дать, я не знаю. Вот посмотрите. Ну, это ж не погрузчик. Ну, кажется, должен же быть разумный предел всему. Ну, в общем... Осознанно согнул Осознанно самый выгнет Я делать не буду Выгнать Хотя могу И знаю как Вот здесь вот только выгну Очень легко и просто Там донкрат упру А здесь за донкрат Она выровняется сама Вот такой видос Друзья М Да Ладно Занимаюсь Сейчас сделаю сюда это дышло для начала там буду уже изобретать либо под левую руку либо под правую руку как будет удобно на этом пожалуй наверно все дальше уже будет сама конструкция если что-нибудь придумаю а если не придумаю поставлю колеса на место опущу и поедет он назад вот как-то так Ладно, всем пока. Скоро увидимся.